Доброго времени суток, дамы и господа! Используя полученный опыт в течение обновления 10.07, которое хоть и стартануло недавно, продолжаю свой монолог касательно камушка, в которые мы вставляем для никсового колечка. Само собой, стоит знать, какие камни нам нужно вставлять и какая сборка является бисовой. Об этом было видео вчера. А сегодня поговорим о том, как покупать новые камушки, где их искать, для чего нужна вообще валюта, изначальный дремлющий фрагмент, и как ее получить, и вообще можно ли уничтожить лишние камушки. Поехали! Начнем, пожалуй, с самого последнего заданного вопроса. Можно ли уничтожить лишние камушки, как их уничтожить? Такая опция, конечно же, имеется с целью того, чтобы сумку не засорять. Мы просто подходим к наковальне, выполнив, да, перед этим квесты, и у нас появляется экстра батон «Разбить изначальный камень» выбираем какой либо камушек, который нам не нужен, и раскалываем его. Таким образом мы получаем 6 дремлющего изначального фрагмента. 6 штучек — это вполне неплохо. То есть таким образом копим, копим, копим и реализовываем. Реализовываем для покупки колечко, как вариант, на второй, на третий, на четвертый спек. Также мы можем за 10 фрагментов ральнуть какой-либо камушек. Например, под концентрированную магию огня подходит 4 камушка. Если нам нужен конкретно огненный, то мы закупаем и пытаемся рольнуть. Прокнул не тот, уничтожаем. Таким образом мы теряем 4 фрагмента на одну такую операцию. Ну, неприятно, но, как говорится, что поделать. Далее. Где можно вообще просто сами эти камушки добыть как вариант? Мы можем их добыть в какой-либо изначальной буре, которая периодически появляется в запретном крае. Также в хранилище мы лутаем сундучки, и нам падают как фрагменты, пыль вот эта, так и сами сокеты, сами эти гемы, сами кристаллики. На клипе все прекрасно видно. Иду, лутаю, по кайфу, вообще замечательно. Далее, конечно же, 411-й итем-левел камушка — это не его максимальный итем-левел. Следующий ранг это 418 итем левел, а еще на ранг выше это 424 итем level Таким образом, если мы вставим все три камушка 424 итем левела, мы получим 424 кольцо. То есть, для того, чтобы получить 424 кольцо, нам нужно улучшить три камушка по два раза. Нам потребуется 6 предметов, которые создаются ювелирами с целью апгрейда наших гемов. Теперь, как вообще апать эти гемы? Эти гемы апаются с помощью уникального рецепта, который ювелиры добывают с рарника. Перейду на воина своего, который находится на гордуне, которым я могу крафтить этот нестабильный элементий, и все покажу. Зашел на воина, открываю ювелирное дело, и вот он рецепт. Нестабильный элементий. С целью того, чтобы скрафтить один нестабильный элементий, нам потребуется 10 дремлющего изначального фрагмента. Таким образом, с целью того, чтобы получить 424-е колечко, то есть с целью того, чтобы проапгрейдить 3 наших камушка, нам потребуется всего лишь 60 дремлющего изначального фрагмента и 150 мелкой самоцветной пыли. Но имеется шанс сэкономить. В чем суть? Нестабильный элементий имеет параметр перепроизводства. Таким образом, если вы найдете ювелира с хорошим процентом, максималка, по-моему, 15, у меня 13, потому что зажимы не пятого ранга, то вы сэкономите дремлющий изначальный фрагмент и получите с одного крафта не один элементий, а, например, два или три я делал одному человеку 10 крафтов, и в итоге получилось 18 нестабильных элементов. Я не знаю, куда он их будет девать, но я думаю, он найдет этому применение. Как говорится, пожелаем ему удачи. Вам же тоже. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Если имеются вопросы, задавайте их в комментариях. До скорого!